Меня зовут Татьяна. Я пользуюсь технологиями компании Милла Galaxy И хочу рассказать про тренажер для сознания ЛАП. Я приобрела его 15 июня 2020 года и стала с ним работать. Буквально 17 июня у меня был выход блока. Я на протяжении всей жизни боялась подходить к мужчинам, вот, я естественно подходила, но внутренний страх присутствовал и я не могла понять откуда он в моей жизни и 17 числа мне просто, когда я взяла его между ладоней, активировала и проговорила эту ситуацию, у меня произошла такая интересная вещь. Мой отец, который умер, он просто энергетически встал передо мной. И пошла информация о том, что же произошло в моем детстве. И он мне показал, что он мне сказал в 8 лет, как он меня напугал определенными фразами. И я просто увидела, откуда этот страх внутри. Страх перед отцом и впоследствии страх перед мужчинами. И в этот момент произошло вот это глубинное осознание и пошел выход блока. И после этой ситуации у меня больше нет такого внутреннего состояния, что я боюсь подойти к мужчину. То есть на физике я и раньше делала эти шаги, но внутри мне было это тяжело делать. Сейчас я делаю это очень легко и чувствую, что нет никаких препятствий. То есть вы хотите сказать, что вы с помощью тренажера для сознания ЛАК произвели преобразование этих программ? Да, я просто увидела всю эту жизненную раскладку с этими ситуациями, но папа показал мне исходную точку, с чего все началось. И... Когда эта точка была показана, мне стало просто понятно, почему вот это все происходило в моей жизни. И, естественно... А такое... как вы считаете, можно обнулять информацию в роду, или ее лучше все-таки пройти урок и преобразовать? Я думаю, что ее можно не обнулять, ее можно трансформировать, потому что в тот момент, когда он мне показал, я увидела страх то я просто просила внутренне, чтобы эта энергия страха перетрансформировалась из страха к мужчинам в доверие, в понимание, в принятие. То есть... Должно быть преобразование. Этой энергии. Да, на самом деле тренажер для сознания Лад он преобразовывает эти энергии и таким образом человек высвобождает некий пакет энергии для себя, для дальнейшего развития, для дальнейшего совершенствования. становится просто очень все понятно когда начинается выход этого блока и его перепутать невозможно с чем-либо если он происходит то человек это чувствует на, просто на физическом теле и потом вот буквально сутки проходят и ты понимаешь что у тебя совершенно другое отношение к жизни Скажите, пожалуйста, как ваше окружение после выхода этой программы, этого блока и преобразования этого, этого блока, как ваше окружение, вы обращали внимание, как оно себя стало вести и что происходить стало? Ну, Ситуаций очень много, просто окружение домашнее по нему достаточно сложно судить, потому что к домашнему мы привыкаем. и Мы же их не боимся, так как, например, как я боялась посторонних мужчин. Но мне стало легко садиться в такси с незнакомым водителем и ночью. Я легко выхожу на вокзале в ночи. То есть я не боюсь вот этого. У меня нет внутреннего страха, что кто-то сейчас там нападет на меня, причинит мне какой-то вред. То есть стало вот такое доверие. Если ты идешь... Где-то в темноте и навстречу тебе идет мужчина, у тебя больше нет этого страха. И спокойствие и это очень радует, потому что страха же все сжимается внутри, и ты чувствуешь себя некомфортно. А тут вот все очень легко. Большое спасибо.